Оставайтесь с Леной. Мы с папой сейчас съездим по делам и приедем. Хорошо? Ну, чем займемся? Ну, я что по Пойти поиграть в футбол на улице. А дождь пошел. Вот, блин, хочу на улице. Вот, блин, на улице дождь. Что бы придумать футбол не поиграть там? Лена, чем мы займемся? Дождь на улице идет. Ну не знаю, давай что-нибудь придумаем. Давай. О, у нас есть в портфеле мячик. Сбегу, сбегу принесу. Вот этот, вот этот мячик я уже нашла. Понятно. Он. Давай скорее открывать, мило. Камила, Сиро, давай, включай. Лена, иди, иди играй, смотри, какой играй. Иди, иди, иди, иди, иди, иди. Yeah. <laughs> Есть Идем дальше по магазинам, да? да. Приятного аппетита. что это? Это да. Либо. Это кекс. А ты рыба моей мечты, да? Нет, обычные глаза. А ты черный, да? Видишь черным все или нет? Или как ты видишь? Темное все. Ммм... Mm а, -hmm. mm -hmm. что? Легкое? Чего я такое? Я вижу. а что белое, я вишу белое, да? Мам. ну как такое нахрен? А? Ааа, набор единорожки, да? Ааа, а можно да. а а тебе? Как красиво. У нас такого нету? Нету. Такого можно тупить? Красивые крылышки, да? Можно тупить? Можно ну ты дома. Да. А вы что делаете, Лайк. когда идет на улице дождь? Напишите в комментариях. Ставьте много лайка. лайков. Лайков. По этим видео И нажмите на красную кнопку. Всем пока!